Всем привет на канале. Для рецепта будем дальше играть. Играть. Не, не, не. Что? Я не знаю. Что-то придумал. Что-то найдем. что? О, это баскетбол. Это шестой час. Леген... Это легендарное видео. Так, да, и проиграл. Это последний, я начинай, ты проиграл, я Начинаю заново, ты проиграл, начинай дальше, играм до конца Как уже один зацептать на минуту надо, а значит, ну, минута. Так, не так. Э, без музыки, бай. Третий. два, Пятый. Десятый. Двенадцать я на двенадцать остановился так. Даль. Последний шанс у тебя вряд ли на тенад. Так, блин, послед! Два. Четыре. Пять! Шесть. Восемь. Я не туда, блин, восемь мало. Тихо. Если вам понравилось это видео, ЛЕПИТЕ МАШНЫЙ ЛАЙК! До свидания!